Друзья, всем привет! Если вы боитесь, что ваш автомобиль украдут, это видео именно для вас. Если вы запарились зимой запускать дизельный двигатель, это видео тоже будет для вас полезным. Если, например, от машины хотите комфорта, ну, например, зимой садится в прогретый автомобиль, а летом, садиться в прохладный автомобиль, то это видео тоже будет для вас полезным. Ну, если, например, возле парковки супермаркета вас кто-то случайно влупил или же не случайно, а специально э, ударил автомобиль и уехал при этом, не беда, тоже можно вычислить, как именно об этом сегодняшнее видео. Если, например, вы другу выдали автомобиль, ну или же какому-то знакомому и хотите посмотреть, где в данный момент находится машина, да тоже без проблем. И также много-много других вопросов и вот Упреждая наперед, скажу, что такие вопросы, что же делать, когда меня на светофоре выкинули с автомобиля, здесь тоже будет ответ на этот вопрос, как заглушить машину дистанционно. В общем, сегодня видео об охранных комплексах и попрошу не путать с сигнализациями. Кстати, какая разница между ними? Об этом тоже сегодняшнее видео. Разворотили мой автомобиль. Резни, сертификовано. сервис. И установлено. Долгий салюка. Это 2-миллиметровая у нас спелять, лимонад. На 37. Достаточно разбить пару и попроводить. Не это буквально за 30 секунд. Кабеля вообще тут не мое быть. кабель для программирования систем. Как этого делать точно не нужно. Статистику. 2 километра. любой точке планеты, где есть интернет. Открыть багажник, забрать свои вещи, дойти домой или лечь спать. И о приятном, почему я оставляю машину до завтра. Доброе утро. Не победила Пандора вольвовскую сигналку. Кто эта сволочь, которая ездит на машине? Дальше будет все. Красота. Была у нас история, которая мы поехали снять ее спонтанно просто так. Но это выпало в такой контент, который казалось сначала не по нашему каналу, а по факту. Забегая наперед, скажу, что хронометраж видео просто разговоров получился практически три часа это с того что было пять с половиной рубанули на 3 и все важное и как вот теперь оставить хотя бы 40 минут взрывается голова но мы попробуем это сделать надо рассказать легкую предысторию как я вообще вляпался в эту тему есть у меня друг петр компании 2 zero это не сертификат наш подарочный висит петр себе решил установить охранный комплекс Телефонует. Мы буду ставить, хочешь, приезжай, поднимемся. Я ж понимаю, что можно позадавать вопросы. Я понял, что мне эта хрень напоминает. Вот такая же самая упаковка на Интеросгеле. Но еду, опаздываю, смотрим. Нас там уже ждут. Ждет наш друг, который с Ивана Франковской. Ему будут именно устанавливать сигнализацию. Он выбрал себе какой-то там мега комфортный охранный комплекс. Какой он? Не знаю. Вообще не готовились. Ничего не знаю. Сейчас на, на, нахлест там быстро прибежим. И начнем задавать каверзные вопросы парням-установщикам. Ни для кого не секрет, что Любой автомобиль можно уграть, у -у -у Да, и уграть можно угнать. Это все только вопрос времени. Так вот, насколько хороши те охранные комплексы, которые ставят они? И если у них вообще статистика по тому, сколько автомобилей угнано с их охранными комплексами, интересно будет вообще такой местный вопрос. Так пофиг, будет местный. Доброе утро. Mean yeah. Последняя сигнализация, которая у меня стояла на автомобилях личных, это был Deo Lanos, это был 2007 год. И на тот момент, что лучшее было, это шериф. Ну, моднее, лучше никто не мог предложить. Так вот, там она была с автозапуском, неважно. Это я к чему все рассказываю. Между той сигнализацией и то, что есть сейчас, есть огромная пропасть. Ну, это все равно, что сравнить, например, мощность какого-то современного компьютера и, например, калькулятора. Так вот, принципы установки тоже очень сильно изменились. И изменились они в том формате, что если раньше это все ставилось в одном месте и по проводам шло, то сейчас вот это вот весь охранный комплекс, он разбрасывается по машине. В разных местах все устанавливается для того, чтобы сложнее было его найти ставятся блокировки как проводные, так и беспроводные. Их ставится несколько. Короче, дальше вот тема будет именно от этом. Яка зараз ситуация у нас, на рынке по э, захисту автомобилей? Есть безліч систем они все разные. А если мы говорим о про топовые системы, э, на сегодняшний день цены не только какие-то там дротовые блокування, это и бездротові блокування. То то, навіть якщо э, ми повністю демонтуємо зараз систему з автомобиля, все равно десь будуть закладені бездротовые блокування, которые не дадут автомобилю поехать. То есть, если злоумистик разберет автомобиль при угоне, и все-таки найдет систему и ее деактивирует, он не сможет поехать дальше. Ну, по-перше, будут свои секреты По-друге, мы будуємо мережу тобто, одну, третю, розуміє, блокувань. Потрібно то есть, одну, нужно искать другую. Нашел третью, нужно искать четвертую. Когда человек понимает, что там уже двое блокирования, нужно дальше разбираться, зачем такі автомобиль кидают и идут искать наступ. Друзья, здесь важно сказать, что ко мне вышел самый руководитель, ну даже не руководитель, а целый коммерческий директор всего направления агент Car Security. Но я об этом потом узнал. Я был офигевший от того, что человек, вот занимающий такой высокий пост, и меня удивило то, что он настолько подкован, он столько всяких технических моментов знает. Коротко, ясно, лаконично везде все рассказал, зачем это делается, для чего и почему. Есть у них еще парень Назар. Вот Назар как раз руководитель вот этого центра в Вишневом, и он рассказал тонкие технические моменты, о которых даже я не знал. Это самый минимальный охранный комплекс. это, соответственно, система, через систему реализуются дополнительные блокування там проводные и беспроводные, конкретно по каждому автомобилю свои блокування. там блокування и Макея то же самое, чтобы автомобиль не распознавал. Блокирование что? И Макея. Это, скажем так, статус распознавания ключа. Когда спрессовый прилог у нас полностью не заварається вообще парней по переборів, потому что система у нас не реагирует на ключ, она его не видит и макей это иммобилайзер если на привычном языке имобилайзер это такая капсула которая встраивается в ключ и ее видит автомобиль и она понимает таким образом что этот ключ принадлежит ей и тогда разрешает запуск такое есть в разных современных автомобилях практически во всех я уже не знаю машин которых нет иммобилайзера но на корейских автомобилях очень много до сих пор автомобилей которые идут без иммобилайзера это если коротко на русском языке то что сказал назар соответственно блокування, яки запобегаю включение там наприклад каншины через пару противотоманки фордах есть такая проблема длиннете фардах лексусах тойотах так как мы пытаемся делать видео на простом языке я тоже попробую объяснить по простому в общем для того чтобы подключиться к мозгу автомобиля порой достаточно разбить фару и по проводам через компьютер подключиться к мозгу автомобиля и править его как хочется. Ну, это очень грубый пример, но это реально правда. Блокование обеда разъема, но тут нужно смотреться от автомобиля до автомобиля, если есть иммобилайзер, то в принципе добре, якщо если иммобилайзера нет, это самый банальный пример в запуском через ключ, там вообще никакой охраны. Как оказалось, охранный комплекс это не только пикалка с брелком, это целая наука. В общем, для того, чтобы его поставить, ну, как я раньше думал, пригоняешь машину на СТОшечку, два часа времени забираешь и все классно. Сейчас уже изменилось вообще все. Сейчас для того, чтобы... Я повелся на эту хрень, ну как хрень, хрень. забегая наперед скажу такая, кому хорошая, кому интересная, кому сомнительная, но обо всем по порядку. Так вот, я на это повелся и два дня я был без автомобиля. Но скажу сразу, я капризный. Окей, побежали дальше. И, скажем так, и система самая проста, самая бюджетная, такая, приклад, как DX40S, это такая чисто брелочная система, в которой даже нет модуля блютуза, то есть там не расширить до на или но вона також можна сделать. И автозапуск, и педи то есть то припусковые если, ну, ей бы И есть для нее також специальный реле блокування двигуна. Те саме, стосується касается саме того, систем GSM-не. Відповідно також. І запуск и припусковые підігрів. Відповідно, да. Там за модулю БТР мож, о, точнее, модулю Bluetooth можно підв'язувати уже БТР-101, то есть реле которое по безпроводу в той же системе 40С, нужно по проводу. Функционал, захист, можно сказать, аналогічний. Это такий більше, ну, DX40С-приемник старых вариантов систем, где все использовалось и шло чисто через зв'язок по герцовке, там 868 то в новых системах там уже краще простіше, ну, для встановлення и для реалізації блокування завдяки модулю Bluetooth. А так плюс-минус функціонал і захист То Тобто, що найдешевший, що найдорожчий комплекс функціоналу усіх один той самий? Да, все вот именно все в то, які вы хотите отримати, скажем так, блокування этой системи и який у вас відповідно автомобіль. Ну и який відповідний у вас фінансовий запас. Принциповая разница все-таки в модулях. Безпосередньо блютуз, потому что блютузной системы можно набагато краще расширять. И по возможностям реализации блокирования проводных, а у нас набагато більше спектр. Потому что если мы берем систему старого образца, то у нас все-таки основное керування будет идти по проводам здесь важно сделать пояснение так как нас смотрят разные люди и я привык объяснять как для шестилетних людей я сейчас просто нарисую значит раньше было как вот предположим есть приборка устанавливают. ну вот грубо говоря вот здесь вот спидометр чтобы было понятно и художник из меня так себе предположим что сигналку установили вот где-то вот в этом месте и надо по проводам заблокировать двигатель Раньше это было по проводам. Сейчас это все не работает. Сейчас это делается чуть-чуть по-другому. Я даже возьму другого цвета маркер. Он издает сигналы. Он выдает, придает информацию по Bluetooth. То есть Bluetooth наушники, все знают, что это такое за технология. То есть это беспроводная технология. И вот этот вот управляющий блок, его можно поставить где угодно. Хоть под задним колесом, хоть в багажник, хоть под передним подкрылком. Вообще можно спрятать так, что его не будет видно. А он маленький. Дальше вот под капотом ставится этот датчик куда-то так, что его не видно, и потом он вшивается в родную проводку. То есть, во-первых, его сложно найти, а если еще будет стоять дополнительный замок капота, о котором они позже рассказывают, то достать его просто невозможно. И вот, когда нету проводов, невозможно подключиться. Вот в этом плюшка этой сигнализации. Сигнализация от охранных комплексов отличается тем, что сигнализация она оповещает а охранный комплекс он берет под охрану и просто охраняет ну это как бы очевидно но смотрим дальше замок капотом мы тянем провод да потребно там поставить и деколька сирен на в салоне под капотом мы провод потребно реализовать то же самое блокирование по БТР ци, что да? такое БТР? Реле блокирование ГТБУРа да бо есть еще просто именно реле такие компактные там навішуються они або для таких якихось простеньких блокировок по слаботочці, або використовуються ну в частности для деяких автомобилей реалізації автозапуска там потрібно деякі моменти скажем так соблюдать щоб коректно відпрацьував автозапуск. Тобто ну, дуже багато варіантів її використання саме просте це блокування бедро це для реалізації автозапуску на тих автомобилях де потрібно як это называется просто на народів, убивать штатку. И вот именно это реле было на себе керувание этой штаткой, чтобы она не возмущалась при автозапуске. Когда я уже согласился на установку, на инсталляцию вот этого охранного комплекса, когда я уже попал на весь этот цыганский движ, я для себя все равно решил уточнить, а безопасный ли вообще вот автозапуск. Потому что в моем осознании как? Вот машина заведенная, расфигачил стекло, сломал замок зажигания по педалям и поехал. То есть двигатель уже запущенный. Так вот, у меня был этот вопрос. А безопасно ли это? Давайте посмотрим, что парни ответили. Смотрите, при корректном налаштовании автозапуску. заволодіти автомобилем, таким чином поехать никак не реально, потому что запуск делается через блок Пандоры, ну, безпосередньо. а делается он только когда автомобиль закрыт и под охраной. То есть, соответственно, блокирование у нас усі вступили в силу. Постороннее проникновение в автомобиль, там... Скажем так, заділи педаль тормоза, автомобиль глох не включает панику. Пробовали коробку передач подограти панику, Тронули кнопку запалення панику, поставили взагалі датчик То Тобто у нас просто закрита машина з всеми працюючими системами, да. просто вона заведена не більше того. Да, Пандора mm -hmm. не повноцінна заміна ключа, а тільки імітація підставка. если да, якщо настроить, налаштувати то то деякі маніпуляції по угону автомобиля можна привернути. Я, как парень куканный, быстренько пробил вообще, сколько стоит охранный комплекс «Пандора». И я вижу, что есть там на, блин, чё греха троить, там на 500-700 на 700 гривен дешевле, чем у них. Я ж сразу задаю вопрос, пацаны, а почему у вас дороже, а у остальных дешевле? Я получил настолько развернутый ответ, что я просто... Офигел! И потом, забегая вперед, слегка засполярю. Приехала машина с хреново установленной сигнализацией. И пацаны нам показали, что такое хорошо установлено. Не на камеру нам показали, как правильно устанавливается охранный комплекс. Почему не на камеру? Потому что парни в первую очередь это расценивают как нарушение безопасности. Ну а во-вторых, даже с. Точки зрения морально-этической снимать на другом автомобиле, где, что, как, правильно устанавливается, ну это точно просто верх наглости. Ну а как неправильно, об этом немножко позже. А дальше я задал вопрос Олегу: какой вообще сколько времени можно? Вот, ну я ж как привык, быстренько по секундомеру прибежали, установили, потратили там 2, 3, 4, 5 часов времени. На что услышал такой развернутый ответ, что я оставил машину настолько, насколько они попросят? Ну, давайте поподробнее. Чего такая разница? А, может быть... Ну, теперь же надо бачить про рахунок сам этой компании, чтобы mm -hmm. точно сказать, в чому разница. На чому можуть экономить? Первое, на самому обладнании и брать его, например, не сертификованным. В таком случае, потом, этот клиент до нас приедет на гарантию, и мы, мы будем в его. Как отличить сертифіковано от не сертифіковано? Це Есть перелик, можно зателефоновать до дистрибьютора, и по номеру серийному узнать, чи mm. ця система ввезена в Украину, или она не ввезена в Украину. То есть, например, если я где-то там дізнався, что yeah. можно дешевше, то мне лучше все всі коробки взять, поперезвонить до официальных представителей и узнать, что новое. Вбить где-то на сайтах, лучше проверить это. Да, да. Деякие будут там вопросы, за помощью которых mm -hmm. работник уже сможет вам подсказать, сертифицированное mm -hmm. а не сертифицированное. Далее, на чем можуть экономить, это, конечно, на швидкости монтажа, это место расположения. То есть легче поставить где-то там, чем, чем там. Mm -hmm. а, Далее нужно понимать набор опций, которые, в принципе, реализуются. То кто-то может их реализовать одним чином, кто-то mm -hmm. может заморачиваться и реализовать их другим чином. Тоже нужно дивиться в связи с чем идет экономия. Я сказал, что это все-таки вопрос, который касается всех сервисов. Например, если вернуться до Microsoft на рахунок огляда до автомобиля, сейчас говорят, там 100 фотографий, делаем 200, там 40-50 минут проверки автомобиля, это стоит mm -hmm. столько-то столько. Кто-то я там смотрю за 5 минут на машину, мне все понятно, и вам тоже будет все понятно. То есть в этом и в отличие, и очень хорошо уточнять, потому что какие-то сервис не может быть выполнен за 2-3 часа. Если ви вы уже решили ставить систему, то вы ви выделите столько времени, чтобы профессионалы смогли сделать всю работу правильно и точно на них никто не давив на рахунок часу. Что а, що, що еще надо враховывать, это постгарантийное обслуживание. Например, у нас оно составляет по замолчанию 3 года. Если, например, через год у вас система выходит из ладу, або там что-то некорректно работает, наш специалист при огляді каже, що дійсно є проблема с системой, мы без экспертиз, без снимания э, с клиента зобов'язань приезжать несколько раз до нас. Мы просто берем новую систему и меняем. При этом гарантия восстановляется, снова э, таки, на три года с момента замены. Гарантия – это обязанность э, любой современной компании выполнить. И, на жаль, мы стикаємося с тем, что кто даже не хочет ее выполнить, отправляя это на профильный центр. А профильный центр, согласно законодательства, не может нести всі ответственность. После самого монтажу навіть якщо ми проводимо тренінг, він занимает час, годину, де щось вкладається в голову, де щось не вкладається в інструкції, також не розписані всі нюанси. не там розписані тільки стандартні, якісь там речі. Монітор. Потримка ціла дубово, чи а, в ну, час, тіки? А, ну мається на увазі, якщо людина там я, як зараз розповідав ситуацию, что а, мне часто телефонуют, что не могут дозвонитися до тех то устанавливал охоронный комплекс называемый так и телефонує, что делать Мобильные телефоны и рабочий есть так, але у каждого нашего праціника центру, який відповідає за работу з клиентами, ці робочі номера підключені ще до окремо особистого, то от не завжди з собою і в неделю Назар бере трубку і консультує наших клієнтів. Когда угоняют автомобиль, то получается так, що что... Включает глушилку. Глушилка это некое такое устройство, которое забивает шум, делает шум, пускает. Не буду удаваться в технические подробности. В общем, делает так, что эта сигнализация никуда никогда не позвонит, потому что она не достучится до самих сотовых связь Короче, она пропадает с радаров полностью. Машина становится невидимая, когда включается глушилка. И как поведет себя автомобиль, когда включить рядышком глушилочку? Ответ меня приятно удивил. У випадку, якщо пробують заглушити систему, вона відправляє вам увідомлення на мобільний телефон про те, що попропав зв'язок. А, також є додаткові модулі, які включають... А, а питання, як воно відправить, якщо заглушили? А, справа в тому, що а, спілкування між автомобілем і власником відбувається не напряму, а через сервер. І саме сервер моніторить, чи знаходиться автомобіль на зв'язку. Якщо сервер його втратив, він починає відправляти власнику вже увідомлення. Но это тобто... же может быть потерянным сигнала, например, если он заехал в тунель или на так, так, парковку. Так, И он реагирует на белый шум також. То есть все диапазоны частот, которые дают нам возможность заглушить сигнал. Мы можем также установить и встановлюємо дополнительный датчик антиглушения. Он не предупреждает власника, но он вмикає тревогу. То есть, если глушить сигнал, он включает тревогу. То есть, если злочинец кладет глушилку на лобовое скло начинает уже что-то работать, або спробує начать работать, включается сирена и включается тревога. То есть, начавши красти машину, угу, она уже начинает кричать. Да, этот модуль называется антиджаммер, и мы его установим также на автомобиль. Да, еще Pandora сделала сирену PS-332, автономная компактная сирена, которая также работает по блютузу, но в неї от именно направлено на то, что а она держит звезда по блютузу, как только этот звезда перерывается, то бишь, глушилка Тут уже включается. Тут у нас mm? маленько выходит, выстань мала выходит, так? Да не нет, ну, то нет чому? Нам... Не, Нет, мается на увазі, коли глушилку запускаешь, да. рвется сигнал, Визу... зв'язку mm. нет, сирена начинает выречать, что чуваки, палево, help me, спасите. Да, ну, нам виста не нужно, бо что ж у нас будет безусловно ставить. Ну, можно под капот, можно в салон, несколько штук поставить. «Капотный простор – это, как уже было ранее названо, подкидание своих мозгов, то есть ЭБУ, то, что автомобили сразу, можно сказать, подготовлены к углу, это насамперед. По-друге, это быстрый доступ до аккумулятору, то, соответственно, если они начинают якісь какие-то манипуляции с автомобилем, чтобы они не смогли быстро выключить сирену, это раз. А, по третє так как деякі блокування под капотом делаются, то, соответственно, и до них нужно добираться. То есть мы разделяем, грубо говоря, когда делаем такой глобальный комплекс на два подкомплекса. То есть первый ⁇ это у нас, который находится в салоне, второй ⁇ это у нас под капотом. И дачу всем уже переключить в этот трос и вот можно переключить и Безопасность коробки передач, соответственно, мы разделяем. Что, если они уже в автомобиль проникли, они, скажем так, цим ничего все не добьются, потому что еще остается блокирование под капотом. И капотнер, скажем так, сохраняет замок капота. А Разновидов замков капоту, есть багато. Есть механічне, есть є То есть... Это 2-мм я так понимаю, да? У с Ну да, трохи mm, <клес> так не мало. А сюда еще что-то, еще один штифт. грубо говоря, петлю да. он блокует. Да. Вот получается штифт, такой у нас. И, и... враховываю, место, где он его не подпилять. А, так тут пиляй, не пиляй. Калена хрень. <клес> не, ну реально. Дамы, вот так. Вся штука. А, она и... так Да, нужно до ней подлести, это будет нереально, в принципе. А, стоит она, я так понимаю. Вот行, вот слово да? купить... вот так, да? Как-то. Слово так, не Нет, Ну да, таким принципом она стоит. Вот так. Это называется модельный uh, замок капота, то есть ставится на штатные места. Есть а, еще, скажем так, не універсальний универсальный замок капота, механизм у него приблизительно такой же самый, как и, скажем так, в этом приводе, Але у нас безпосередньо весь защит заключается в этом приводе, это, если универсальный, туда берется, подключается... Типа, обычный э, центральный замок, схожий. Да, правильно? да, да. да, да. То есть он туда-сюда тягает и все. Да, ну еще и аварийный трос на випадок, если... Так. чтобы можно было механично открыть да, механично там всякие могут быть моменты mm -hmm. а, да, универсальный как он делается? то есть у него такой же самый только а, принцип его захисту те, что мы берем штатный трос а, скажем так, перекусаем и пускаем его уже безпосередньо через этот привід. и еще есть, кроме модельных так называемые чупа-чупсы такие okay, чупа-чупсы это замок капота, который делается а, таким чином, что монтується блокиратор в крышку капота и, ну, сами, скажем так, четыре, и сверлиться в телевизор, ну, числе всего, в телевизор. А, он дополнительно в двух точках, да? То? Да, То тут уже идут фиксаторы, и их замыкают. А, а, а... Это, правда, по типу спортивных пепотов, имеется на увазе, четыре стрчат, и потом скобами затягивают? Ну, что-то да, але... типа того, но, ну, тобто... Реализовано трошки по-другому, да, но сама сверлиться сама. Раз, почему чу За форм-фактора. Ножка и шар. Чупа-чупс, а, там шарик на Да-да-да, ну, и чупа он, наверное, называется. А замки капота, скажем, типа чупа чупа-чуп, такі дорогие, если они хорошие. Можно поставить дешевые, но в них, там, скорее всего, будет проблема потім по клинению. чаще всего в дешевых вариантов нет аварийного открытия троса. Скажем так, такий замок капота, типа чупа чупа-чуп, заклинив, то ну, готовьтесь к тому, чтобы вырезать замок капота. Потому что один чупа-чуп ставить не резонно, а Тут два чупа-чуп... Треба оставить чупа -чуп. то, что имеет дополнительное механическое открытие тросом. Да, да. И, соответственно, Тут комплекс установления чупа-чупса значительно сбивший бюджет. То в среднем комплекс чупа-чупсом десь вытянёт тысяч на двадцать. Ну, мы, напевно, в эту историю заходить не будем. Нам интересно, начиная от, например, там от 10 тысяч долларов, что-то писать, спортить, с орендой, средние еще раз, на замок капоту Модельный, Например, думаю, на таких автомобилей есть? Один это 12 тысяч рублей. Uh -huh. Да, опять же, такие. Довольно часто люди, ну, скажем так, недооцінюють модельные замки капоту, потому что они смотрятся всяких угона, нет и тому подобное. И там они поголовно по голову, только чупа-чупсы показывают. чупа все. И они часто пускают, по-перше, их слоем, по-друге, как они встановляются, по-друге, какие ризики они дают. Хотя по факту захисту, в принципе, что модельный цей замок капота, что угу. тот же самый чупачуп, все аналогично выходит. Чупачуп застрял. Если у нас мастер первую ручку и он установит замок капоту таким чином, что у нас будет очень великий ход угу. при открытии, соответственно, там... Замок... Зазор появляется? Зазор появляется, подушку туда засунули, там чифу, где можно подогнуть и спиляти. Тобто з'являється Да, да, то есть, просто, скажем так, для работы с этим. В общем, что входить до комплекс замка капота, именно за модельным расскажу, это, конечно, скуба, соответственно, штырь, также бронерукав, на трос от нашего замка который ну, будет докомпонироваться чтобы его извне не могли вскрыть и соответственно не открыть наш замок І <кхм> зачастую в всех автосигнализациях что так вот ну скажем так, не то что докомпоновується, а обовязково это подкапотный модуль который берет на себя керувание замком капоту. капота Пандора это РШ-03БТ и не только. То есть это, скажем так, многофункциональный, зазвичай, модуль, который делает, кроме того, что бере на себя управление замков капоту, додаткові блокування, бере на себя керування сиреною, бере на себя керування датчиком температуры двигуна. То есть и там, скажем кроме блокирования, еще можно растянуться, эти результаты до которые, ну, которые, ну, которые, Таким чином, завдяки, скажем так, цьому модулю у нас, скажем так, Привязки между салоном и капотом абсолютно никакой не имеют. Добавляется еще одно, умовно это еще один уровень безопасности <клес> Да, как говорил, это, грубо говоря, еще один комплекс. То есть мы полностью рубаем связок между салоном и капотом. Если в салоне там что-то проводится, то под капотом они не дистанут. То есть сирена дальше висит, аккумулятор все еще на є, блокування все еще активное. То есть и разделение капот-салон. А как часто нужно делать ТО? По чем именно? Ну вот, например, по вот тем механичным. Говорите ну, по замку капота. капота. Ну, по замку капота, бажано смазывать ее хотя бы раз в півроку, или то же самое что с вицепенцивом капотом. Чем? Просто... Смазывать и. Целі... Антивицептесни, Целі... силиконовый смазка. Да. Вопитание ближш до статистики, чи ей информация скіти в в середньому угоняють автомобіли, не знаю там в день, в місяць, в рік. По статистиці по Україні, по Києву. По а есть информация по Украине по Киеву? А, ну, скажем так, ту информацию, которую можно дістати из интернета, соответственно, она абсолютно не Ну, в среднем, как показывает, там в день 37, приблизно, автомобіль выгоняется. Ну, это статистика, которая... 37? Я сгадал, не... якось я ехал из Финляндии, еду до... по Эстонии, слушаю эстонские Кажуть, этот код был у нас очень криминальным, у нас угнали 37 автомобилей и всего лишь 7 мы нашли. Ну, понимаете, в Азии mm -hmm. за рік 37, а тут за добу 37, я правильно почему? Ну, по статистике та, что, скажем в общем доступе показывает такая, але, скажем так, мы, загалом, мы видим только ту статистику. Да серьезно, 37 машин. Ну, только а, по чатах сколько, ну, особенно американцы. От, там, я присутствую в многих чатах по газовым машинам. Сунаты К5, их много привозят Optima и сунаты из Америки. И там, кто только начал говорить в этой теме, не может отличить там, по фарах, яка машина из Америки, яка из Кореи. И кидают, питают, хлопці, наша, не наша, то майже два-три раза на неделю кидают, что якусь Сунату или к вкрали. Да? Тобто, ну, то есть, ну, ответила. А какие автомобили больше тянут? Азиаты. А зачем азиаты? А они самые простые, скажем так, по защите. Азиаты, а если этот азиат еще приехал отсюда, то есть не тут попляс, то это вообще, скажем так, такий ну, их тянут, потому что. Защита вони... базовый слабый. Чи їх тягнуть на запчастини для того, щоб роздавать людям потім? По Продавать, вы видите, раздавать. Что-то Робин Гуда, я кого-то згадал. По большинству, да, чтобы на запчастини автомобиль шел. А иногда бывают такие варианты, вот человек там, да, зациклана на покупку, дешевой такой такого автомобиля, то есть готовы идти на те или иные риски, и иногда такие варианты встречаются. Но в большинстве, да, это чисто автомобиль на разборку. Вот здесь вот важно сказать, что каждый прав. Назар прав, потому что к ним обращаются в основном установить хотя бы какой-то охранный комплекс, потому что корейская машина, вот как древний мотоцикл Ява, кусок гвоздя вставил, запустил двигатель и поехал. Вот так же и корейские машины. Вставил ключик, запустил или даже сломал замок, она запустилась и поехала. Ничего ей не надо. Так вот, когда мы порылись статистики, то действительно самые угоняемые автомобили это американские, потому что американский рынок завален. большую спрос на кузовные элементы поэтому тянут машины американские режут их на запчасти эти запчасти продают что делают с остатками никому это не виднее неведомо не непонятно ну, в общем пусть службы с этим разбираются факт того что утягивают очень много именно американских автомобилей он есть есть у парней один автомобиль который приехал к ним на обслуживание и там стоит сигнализация в общем, наглядный пример то, как этого точно делать не нужно. Мы не будем показывать номера автомобиля, мы не будем... В общем, покажем только то, как этого делать точно не нужно. Тут э, людина звернулася с проханием дореализовать одну из опций системы. Ну, в принципе, мы с таким стикаемся очень часто. Наверное, на наших каналах есть такой э, обзор таких монтажей. Но хотелось бы знать, за что людина платит деньги, когда экономит на каком там элементе установки. Если смотреться, система находится в легко доступном месте практично за блоком предохранителей, за Відповідно, вона ніяк не захищена у нас, від того, чтобы ее найти и не Ось Этого кабеля вообще тут не має быть. Это кабель для программирования систем. Далее, эта все проводка, это все сопли. Их не має быть видно. При идеальном монтаже злоумышленник не має понимать, где что находится. То есть все должно быть по штатке. Вдруг, блокирование находится там же само. Вдруг, по бензонасосу. Самое простое и безглузное блокирование, которое можно можна использовать. При таком монтаже, действительно, система показывает, что она працює охраняя и и датчики руху на але алой монтаж дозволяя из наш код буквально за 30 секунд моя история почему я себе поставил охранный комплекс на медне парень с volvo family присылает фотографию, что у него выдрали глаза ну в смысле с автомобиля сняли фары а фара в среднем стоит 250 евро бог с ними с теми фарами на моем автомобиле тем более тоже их выдирали это правда было еще в европе вот, но после того у меня остался кривой капот. И до сих пор, кстати, несколько попыток уже было сделать классные идеальные зазоры, все починить на место, поставить, ни у кого не получилось. И вот сколько стоит капот, я тоже знаю. Так вот, если бы на тот момент у меня стоял некий подобный охранный комплекс, этого ничего бы не было. Ну, как говорил наш первый президент Украины майму тащу майму. И я решил все-таки поставить себе автозапуск. И вот с автозапуском мне поставили дополнительно охранный комплекс. Вот такую кучу плюшек. Дальше вопрос стал о том, что я себе захотел взять брелочную сигнализацию. А парни рассказали, слушай, по деньгам в принципе оно стоит одинаково. Только когда у тебя есть телефон в руках, ты можешь запускать с любой точки планеты, где есть интернет. И следить за своим автомобилем. Ну, то есть разница очевидна. Одно дело, когда ты в зоне прямой видимости, пусть это будет там 30, 50, 150, Ладно, пусть будет 2 километра, что маловероятно, но пусть будет 2. И очевидно, почему лично я себе выбрал GSM, а не брелочную тему, выбор очевиден. То есть машину можно запускать издалека. Это был основной выбор. Минус, конечно, есть того, что надо каждый месяц пополнять машину на 40 гривен по счету. Но это такие копеечные расходы. В, Короче, об этом немножко позже. И хочу сказать, что я себе... Ставил вот эту приблуду только из-за автозапуска. А что я получил? Немножко попозже. О том, что я получил к тому, что я приобрел. Чем краще GSM сигналка, чем просто автозапуск кнопки? На Насамперед, это возможность запрограммировать запуск по вариантам. То есть, насамперед, вариант запуска по раскладу вы можете там ну, каждый день выставьте свой расклад, або каждый день в один и тот же час. Раз. А можно окремо по тижням, например, с понеділка по пятницу, я розумію, что на работу с 7 ранку я уже приезжаю в автомобиль и хочу, чтобы он был теплесенький. Так, да, да. Тобто, вы можете сделать расклад. У вас будет а, график с понеділка по неделю, Два, скажем так, два рази. Вы можете там запустити вранці, а можете запустити ввечер. Другая, варіативная запуска по температуре двигуна. Тема актуальна, ну, скажем так, більше для автомобилей дизель. Тобто, вы можете регулировать, при какой температуре у вас будет запускаться автомобиль. Распоможем. Давайте я розповів на звичайній мове, что это такое. Например, для дізелів действительно, Назар каже, очень актуально это, когда ставим, например, температуру минус 10 и когда температура падает до минус 10, машина понимает, пипец, будет минус 12, будет уже пипец холодно, треба запуститься, прогреться. И двигун прогревается. И потом, когда он не опустится снова до минус 10, он не запустится. Поэтому зранку буде будет очень комфортный запуск. Приходим, тепленький мастило, тепленький все. Все там стоять, чмихают этими дизелями, кто-то там тягне машину на «Відігрити», а тут все уже не спрацює, тут же тихесенько. Я правильно розумію? Да, да. Ну, на увазі, буде все комфортно, все чудово. Да, да. И третий вариант – это запуск по просадке аккумулятора. Опять же, тема актуальна, дуже насильно. Да. И таки, актуальна для дизеля, потому что все-таки для запуска дизеля нужно больше потужности, чем для запуска ну, бензинового. И гибриды також стосується. есть у них там своя специфика если просадка основного аккумулятора йде на ніж ниже там рівня, ну тут уже потек так паспорт подавляется да а как она понимает, что он заряженный система подключается до акумулятора, то есть це може может стан аккумулятора по ви и так же, когда у вас у вас ну, пристановлены еда да тут всякую держит система ну, если брелочный, там также выводится брелок индикации заряда аккумулятора. И система розуміє, там вы выставляете в додатку порог а порог аккумулятора, который является для вашего автомобиля на то система будет стільки работать, пока не подзарядит. зарядить. залишилось осталось паливо в баке? Чи можливо прослуховувати, что происходит в салоні, когда стоит така сигналізація? По баку, в принципе, можно. Опять же таки, два варіанти реалізації. Тянутись вручную. Або по окончании, само петянець. Угу. Uh -huh. Тянутыся вручную, это... Деяких автомобилей стосується, где по кончине не осуществляется, то есть сразу на панель. Або великих автомобилях таких, прикладу, как Infiniti Q60, там зачастую два датчика просто. Ну, у меня тоже два. Два поплавка, два бака, два датчика, и оно да, среднее і... вираховує. Да, вот нужно, скажем так, до них тянуться, чтобы реализовать данную опцию. Довольно таки муторно, потому что нужно, скажем, задок разбирать, реализовывать, но опции, да, это присутствие. Прослуховування сейчас повертається на опцию, до систем Pandora, потому что это было под законом, заборонено. А, ну да, типа, прослуховування неможливо, но... Сейчас Pandora снова повертається, снова комплектує микрофоны в своем системи, призрак и не переставал комплектировать, то есть микрофоны фактично в усіх системах присутствуют. GPS-вотслідкование, Можливо, тобто в GSM-ных системах это просто добавление такого GPS модуля, ну, трекера. В брелочных системах, если мы говорим про современные, то там, скажем так, не просто GPS модуль, а перевод уже системы в такой гибридный комплекс, в котором будет и брелок, и GSM, и GPS. То есть потому, что, соответственно, если у нас брелочная система, то Само по себе установленный GPS-трекера, как бы можно, но толку от этого нет, потому что мы не будем отслеживать, где это выполняется. Поэтому потрібно, скажем так, ставить именно телеметрию, которая нам дает и выход в интернет, и звонки, и GPS-трекер, чтобы ну, подвязать к телефону и бачити где стан автомобиля через телефон. Перед тем как ставить себе охранный комплекс нужно понимать, что их есть три вида. Первый это GSM, это когда у вас управление по телефону. Второй это брелочный, это когда у вас брелок есть от сигнализации с мониторчиком, который там сигнализирует о чем-то. А третий это есть гибридные. Гибридные это когда и GSM и брелок и телефон. Вот это вот гибридная система. То есть можно управлять с телефоном, можно управлять с брелка, можно, можно по-разному. Но гибридные я их не видел, скажу так. Наверное, они непопулярные. Хотя они такие есть, и об этом нужно знать. Но более развернуто о системах все-таки парни расскажут. Во-первых, вы можете открыть и закрыть автомобиль. Это по замовчанию. Иногда бывает, например, по себе знаю, поздно приезжаю домой, сумки взял, пошел, смотрю на телефон, открыто стоит. Закрыл. Было такой случай, когда у меня не было системы, я оставил автомобиль открыт. У меня была другая история. Я как приехал уставший, плюс меня где-то задержался. В общем, меня хватило на то, чтобы открыть багажник, забрать свои вещи, дойти домой и лечь спать поближе к теплой кровати. Так вот, часа через три приехал сосед, и он закрыл крышку багажника. И то он мне звонил, спрашивал, закрыть, оставить открытым, но я уже был такой уставший, что я не отреагировал. А вот была бы такая система, посмотрел на телефон, даже если удаленно, хотя в моем случае удаленно, у меня сама крышка багажника не закрывается, но я бы отреагировал. В общем, такая ситуация в жизни была у меня. То есть, мы видим закрытый или открытый. Если кто-то скрутится, мы можем включить в режим паник, чтобы удержать. Если мы хотим автозапуск, мы тоже можем запустить. При этом запустить автомобиль для того, чтобы прогреть салон или охладить влитку. При этом мы также контролируем заряд аккумулятора. Если аккумулятор седает и у на нас автомобиль находится где-то на стоянке, а мы не можем его э, підзарядити. Ну, Например, мы поехали за кордон, можно запрограммировать, що автомобиль будет сам себя запускать, заряджати и глохнуть. Uh, також можна ще виглядати uh, всі статуси події, які відбуваються, тобто якщо щось трапилось, можна зразу подивти деколи і як це трапилось. В дальнейшем, Pandora уже разработала розробила, выпустила на рынок свои видеорегистраторы. То есть можно будет с мобильного телефона що что происходит. Только записал себе запитание. я хотел записать за реегистратор. <гум> так, знову ж таки, ждем поставку для того, чтобы протестировать. Потому что це... мы не можем радовать, пока сами не протестуем на себе. Сигнализация Пандора настолько надежная, что даже я не могу запустить свой автомобиль. Он здесь остается до завтра. А я с рюкзаком пошел в закат. Ну а теперь все-таки, наверное, о, <Plato> о приятном, почему я оставляю машину до завтра. Оставляю машину до завтра я только лишь потому, что э надо этот комплекс установить правильно. Для того, чтобы установить правильно, надо время. Потом есть целая куча настроек, программирования и всего остального. Это я прибежал на скоком, эй, пацаны, бегом. Они-то меня взяли в работу, говорят, слушай, мы можем тебе сегодня настроить. Но если будешь слегка благоразумным, ну, имеется в виду настройки, проверки и все остальное. То есть это может закончиться глубокой ночью, если мы будем их гнать, или же спокойненько завтра в 12 часов дня можно приехать и забрать уже настроенный, готовый, гарантийный автомобиль. Ну, я так думаю. по Крайней мере, я свято верю, во что я подписываюсь. Коль эта вся история началась с Петра, я считаю нужным сказать, что в принципе Петр приехал, ему все установили, все было классно, но уехал он в три часа ночи от парней то есть до трех часов ночи они сидели с ним нянчились они с недели все ему настраивали отпускали только для того чтобы все работало три часа ночи большинство компаний 7 часов вечера двери закрываются все нафиг все завтра А здесь парень был с другого города и возможно из-за того что мы снимали возможно нет хотя с другой стороны есть целая куча гостиниц у них рядом я уже задавал этот вопрос но сам факт того, что они его отпустили не вечером, а в 3 часа ночи и пошли моменты сбоя, где они не смогли вовремя быстро настроить. То есть они себе настроили формат того, что они хотят быстро установить сигнализацию, но не получилось быстро. Поэтому, ребята, всегда имейте запас. И неважно, куда вы обратитесь, понимайте, что запас по времени у вас должен быть. В общем, итоги первого дня. Что мне наобещали? Мне запуск двигателя будет. В любом случае, это то, что я хотел. Значит, из плюшек парни сейчас будут разбираться по дверям. Они должны подключить все двери. Э, ну, так, чтобы было. С кнопочки открыл, с кнопочки закрыл. Летом, чтобы все проветривалось. Я просто обоссался от счастья. Ну, хотя такого говорить нельзя, но мне это очень понравилось. Но опять-таки, это типа под вопросом, но говорят решим. Следующий вопрос. Люк. Вот тоже пообещали, что сделают люк. Но ну, опять-таки это типа все не точно, но большая доля вероятности того, что они с этим справятся. Бак топлива показывать не будет, да и бог с ним. Запуск будет по температуре. Мне не актуально, но типа если я куда-то буду улетать, надолго оставлять автомобиль, естественно он чего-то там поджирает и чтобы он совсем сопли не замерзал, как плюшка пусть будет. Дальше чего еще наобещали? А, то, что будет видно, где автомобиль по карте. Ну, не знаю, мне это, наверное, не актуально, хотя со временем посмотрим, может быть, где-то эта штука пригодится. Прикольная фича в том, что если даже меня выкинули с машины, осталась метка в машине, остался телефон в машине, я ловлю любого прохожего, звоню на автомобиль, ввожу код и она тупо глохнет. Прикольная штука? Прикольная. Ну, я не знаю, как бы, когда ее можно применить в данном этапе. Это если бы был там какой-то Infinity дорогой, что там еще воруют, кукурузеры, двухсотые там какая-то Mazda CX5, 6 вот это вот все часто ворует. Так вот, я подписался в херню, в которой я не был готов, но мне она показалась нужной. То есть я точно хотел автозапуск, и автозапуск у меня будет. Поэтому не с расстроенным видом, а с нормальным настроением я сегодня еду домой, а вот завтра парни говорят, приезжай к 12 часам, и мы тебе отдадим, проведем инструктаж, в общем, в хорошем настроении я поехал домой. Как удобненько. Доброе утро. Доехал, доехал, доехал. Честно говоря, не очень. Доехал, опоздал аж на 40 минут. И все только потому, что, ну, парень, откровенно говоря, поехал не так, как удобно было. Хотя и пробки, и все остальное. Ладно, грузимся и идем дальше. Спасибо! Ну, машина, можно сказать, не переночевала До трех ранку хлопцы возились. То есть с реализацией двух человек. Как и было ранее сказано, вылезли все-таки нюансы по специфике Вольво и скажем так реализация можлива але потрібно до цього з'їздиться до дилера я і активу... активувати я навіть поставити додатково я в инстаграм написав що я у хлопців і розумна людина написала наступний а, ну. коментар сейчас volvo и сторонняя сигнализации несовместимы. только дополнение к штатной сигналке так что тот кто это сказал вы наверняка правы. Не победила Пандора вольвовскую сигналку. Ну, почему же не победила? Керувание замками у нас есть. Автозапуск мы реализовали, то бишь, вольво не... Ну, автозапуск у нас То Тобто, мы также смогли обойти штатную охорону. В этом плане это раз. А в плані одовочка віком тут не точно совместимость тут трошки інший ну, мені так нюанси. Поки готують автомобіль, є ще <свят> запитання. Так, турботаймер можливо поставить до цього, до цього, до автозапуска. Так. Вопрос: прошивають ли у них ключі к автомобилям. Так. Де я був раніше? Ключ сделать на Volvo официально вартує 250 евро, тільки нижна частинка. Ну, на Вольво саме 9 року. Ну, такие, как у вас. Да, да, да. Ну, в официальных да, там совсем другие расценки. Как механика как-то отличается, нет? Да, да, да. А есть разница между автоматом и механикой? Скажем так, когда ставится автозапуск на механику, то автомобиль нужно, скажем так, подготовить для запуску. Когда вы приезжаете на запад додому, вы должны вымкнуть передачу, затянуть ручник. Таким образом, вы активируете программу на нейтраль. Как що ви что вы все выполнили правильно, когда вы ви вынимаете ключ или глушите, ну, соответственно, механика це Ключ машина не глушится, она хлопается, ставится на сигналку, тогда глушится, да. я это знаю, да. я до того, что тайминг видео и так уже будет очень великий, и поэтому так, ответ так ставится. До речі, якісь гостиничні комплекс у вас тут поруч есть? Да. Можно не находиться рядом и мешать Смотреть на, за процессом не мешает. Да, конечно. Ну, скажем так, периодично, потому что все-таки, окрім ваших автомобилей, еще будут идики автомобилей на установление. Ну, скажем так, за додатковую угоду. Подробнее метка хотелось бы узнать, как дополнение к штатной сигнализации. Сам пользуюсь PANDECTA S670, не знаю, что это такое. бывает. ли, кстати... Иммобилайзеры. Бывает, кстати, немного моросит брелок, но не очень удачный их по ходу. Авто Аудику 5 Европа. Mm, э, нет, тут, скажем так, не то, что не hell, он неудачный, просто э, иммобилайзеры ІС, ну, взией, и системы иммобилайзеров, которые работали на тот момент по радиочастотам, на сегодняшний день уже очень сильно, точнее, засорен этот канал, и поэтому они подбарахливают, потому что много, скажем так, э, сторонних пристроек, которые это используют, и канал забитый. Готово не готово? Автомобиль? Да, потому там за останні перебирки. Сейчас начнем... Здавати вам. На телефон зараз качайте додаток Pandora Connect і Pandora BT. Pandora Connect, відкриваємо. Відчинимо. Відображається тут ваша автомобіль а в Що саме ми на ньому можемо вчити? Те, що в тому визначається, не біду. Так, ну, в принципе, Тут все? Да. Тут, Тут все. Теперь туда? Да, сейчас переходим туда и э, будем уже подключать ваш телефон по блютузу, тестовать там дзвінок, автозапуск и все остальное. Ну и буду рассказывать за режим ТО короче, еще много, багато, -багато чего. Уже прошло две и это еще не кинет. Так что, когда говорят, година часу", мы за, за годину все сделаем, Лапша на уши народа, не ведется, не встыгнутый. А расскажут на три години, все равно ничего не будет запамятовано. Я думал, сейчас мне там перерезание ленточки, вот у тебя все работает. Но кто-то из подписчиков оказался прав. Вольво подружить с сигналкой, <laughs> не так и просто. Да, куча допов есть, но... но и это все. И оказалось, воздействовали, забрали все каналы, которые должны были быть. И на регистратор еще места не осталось. Короче... Пандора это, наверное, хорошо. Посмотрим такую куча всяких э, штук. Вроде бы автозапуск это прикольно, но, но, но, но к автозапуску появилась еще куча всего. Ладно, пошел загрузиться. Итак, сейчас э, будем подключать ваш телефон по блютузу но сам перед. Да, да, да. Нормально, Пошу, да? По шоку пристрою, да. Потому что мы сейчас не активовали, как бы, Bluetooth без посреднего в системе. Для того, чтобы активировать Bluetooth, нам подбирно наши кнопки провали, и затоси, и В принципе, это все. А на карте мы сейчас з из бокса, чтобы оно цепнула спутник. Друзья, дальше будет тема, о которой я в принципе никогда не люблю говорить. Там типа подписывайся на канал, ставь лайк и всякое такое. Но в данном случае парни с агент Car Security, так по-моему они называются, если я не ошибаюсь. Так вот, они меня провоцируют на это. И я хочу максимально правильно сделать. Ну то есть там кто поставит больше всех лайков или там кто скажет какой-то комментарий. Нифига, играемся в другую игру. Вот кто-то пишет комментарий и вот... Коммент... Чей комментарий наберет больше всех лайков, ну то есть который не то чтобы там в рандомность сыграть или еще что-то. Э, буду оценивать даже не я, потому что вот тратить время я люблю, я умею, я могу, но давайте вот сторонние люди это оценят. И вот. Под видео пишем комментарий. И чей комментарий наберет больше всех лайков, тот получит 20% скидку на работы по установке от этой компании. Они мне дали такое право. Пишем комментарий, подписываемся, лайки. И чей э, комментарий наберет больше всех лайков, тот и получит вот эту вот скидку. У меня есть душевная тема рассказать про парней, которые профессионалы в своем деле. Парни практически целый час рассказывают о том, как этим пользоваться. Если вдруг сядет там э, какая-то батарейка, если... Короче, они дают столько информации, что за раз хрен запомнишь. Это один меня научил, рассказал о том, что это может. А потом еще было потрачено полтора часа времени на то, как всем этим кораблем пользоваться. Кажется, пипец как тяжело. Нифига тяжелого нет, не ведитесь. Друзья, если подытожить на моем личном опыте, то что я получил, кроме автозапуска? Ну да, мне обещали сделать окна. Кстати, говорят, окна мы тебе сделаем. Приезжай, запустим дополнительных 4 канала. Почему так? Потому что у Volvo управляется все, каждый канал по отдельности. То есть можно настроить опускание, поднимание стекол, но это нужен дополнительный день. Я говорю, нет, сейчас не нужно. Ладно, мы о плюшках. Что мы получили с плюшек из того, что я ожидал и не знал? Значит, первое, что кстати о птичках первое здесь видно сколько денег осталось на балансе то есть три недели назад то есть практически тысячу километров назад я пополнил счет на 50 гривен у меня осталось 15 то есть деньги у меня еще есть и скажу больше когда деньги заканчиваются будет звонить и говорить о том что пополните счет своего телефона все-таки из хорошего Плюшка, от которой протащился я, это то, что у нее здесь есть возможность сбрасывать сервисный пробег и видеть, сколько автомобиль проехал после этого сброса. Когда полезно, когда... Сейчас объясню на своем примере. Вот, например, собираюсь я куда-то ехать в, допустим, неважно, в Карпаты, в Голландию, куда угодно. Я вижу, что у меня осталось проехать те же самые 937 километров. Я трижды подумаю, а нужно ли мне с таким пробегом ехать куда-то далеко. У меня уже было несколько раз ситуация, когда вот в круговороте событий, в суете серых будней, назовем так, я прыгаю в автомобиль, лечу куда-то в Карпаты и только за Киев выезжаю, мне светится сервисный пробег, а я понимаю, что мне надо доехать туда, вернуться обратно, а я про это просто забыл. Так вот, перед тем, как ехать, когда я вижу, что у меня осталось 937 километров, допустим, осталось, я трижды подумаю, а надо ли мне с таким пробегом ехать или нет. То есть прогнозировать стало очень легко и очень удобно. Дальше... Из плюшек, про которые не сказали парни. Вот сейчас я приехал, оставил автомобиль с утра, сейчас уже 15.37, то есть, грубо говоря, здесь рабочий день скоро заканчивается, и я вижу, что у меня аккумулятор не просел вообще. А вот когда вы ставите на под охрану автомобиль, видите 12.4, и через несколько часов, или же, допустим, вечером поставили, а к утру вы видите там 11.9, ребята, 12 раз подумайте, а надо ли вам такой аккумулятор на зиму. Прикольная плюшка, прикольная, никто про нее не говорит, это такие легкие выводы. По поводу бака, я думал, ну, первых мне сказали сразу, он работать не будет, хотя по факту он работает, достает информацию. И еще больше, оказывается, в системе можно настроить, какое количество бака, какое количество литров баке есть объем. Здесь нарисовано, что 100% это 100 литров, в этом ошибка, у меня бак идет на 80 литров, а здесь написано на 100%. Парни рассказали, как это сделать. Ну, скажу честно, это геморройно, поэтому я буду проезжать мимо них, заправляю полный бак, они мне ставят, что у меня 80, и дальше будет все. Красота. Удобно. Из того, что... Видно, какая остаточная температура двигателя. То есть, несмотря на то, что машина стоит целый день, он с 90 упал до 15. То есть, прямо сейчас его запустить, и я понимаю, что он быстро поднимется до 40, до рабочей температуры. И можно не ждать долго, а свободно ехать. Хотя есть стрелочка на приборе для этого. Но это я к тому, что можно прогнозировать время. Плюс, понимаем, что 9 градусов в салоне. Не знаю, важно это или не важно. Может, кому-то важно. Важно летом узнать, вот, когда в летом будет плюс 40 в салоне или еще что-то, вот это важно. Когда бах, охладил систему и садишься, когда уже, например, там плюс 25 или плюс 24 в салоне, выходишь из офиса, когда сало по морде течет, жара и всякое такое, вот это удобно. Ну и есть температура на, за бортом сейчас 2 градуса, не знаю, важно это или нет, когда это можно посмотреть на рабочем экране монитора. Дальше. Еще, что мне понравилось, значит, с учетом того, что я периодически э, автомобиль даю детям, я периодически даю автомобиль своим знакомым, когда поехать по городу. Здесь есть очень интересная тема, особенно тем, кто выдает автомобиль. Фича очень прикольная. Сейчас поясню. Вот, например, видно, где и куда я сегодня ездил. Нажимаем: Я выехал. Проехал 13 километров ехал я был в пути 42 минуты и видно куда я ехал и когда это я к чему рассказываю когда кто-то валит мимо камеры на камере всегда видно время так вот момент того что можно посмотреть когда кто-то ездил и попал на камеру я думаю вы точно знаете тем более сейчас сразу же если вы подключены в telegram сразу же приходит буквально через 40 секунд сообщение о том что вы нарушили и в этот момент когда вы допустим находитесь в офисе блин, приходит сообщение там Пусть даже 255 гривен нарушения. Ё-моё, кто это сволочь? Кто эта сволочь, которая ездит на машине? Та сволочь, которой вы выдали этот автомобиль, и который должен держать правила дорожного движения. Но даже если это придет потом, то можно понять и можно вспомнить, кому и когда вы давали автомобиль. И вот здесь это приложение реально поможет. И на самом деле здесь всяких плюшек еще. Большой вагон и маленькая тележка. Можно здесь дополнительно заходить, настраивать датчики и чувствительность датчика полезно тем кто живет возле железной дороги то есть если вы хотите сделать так чтобы на капот прыгала кошечка и вы это чувствовали ну сделал легкое ступление. тема ржачная но реально очень прикольная кому-то она покажется смешной кому-то нет так вот коты очень часто суд там где фильтр салона то есть он залазит на окно и вот на окно начинает саде фильтр салона и потом такое ванидло в машине что просто караул поэтому можно настроить таким образом что когда прыгнет на капот кошак она засигнализирует но минус заключается в том что если вы живете где-то возле дороги в железной дороге то он будет сигнализировать всегда когда проезжает паровоз об этом тоже надо не забывать есть датчик удара тревожный один, тревожный второй. Ну, и вот и об этих датчиках я рассказал. Есть датчики объема. Они у меня не установлены, но тем не менее есть такая тема. У меня установлено два родных, и два родных я могу настраивать таким образом, что даже муха залетит в салон, она будет сигнализировать. Пробовал, работает, действует. Оставляешь машину с открытыми руками, руку в салон засовываешь и сразу начинает верещать. Короче, есть дофига чего. Датчик наклона. То есть, допустим, кто-то захочет украсть колесо, подходит приподнимает автомобиль и он сразу сигнализирует и что самое интересное что в любой момент при любом тревожном сигнале сразу же включается ну, если у вас стоит две камеры или четыре камеры, или хотя бы одна камера, регистратор сразу же автоматически включается регистратор. И для этого не нужно сейчас покупать их не фирменный, Пандоровский, как они рекламируют. Да, когда он выйдет, когда он появится здесь, а на данную минуту их еще нет. Возможно, там какое-то мега классное, мега зачетное приблуда. Но тот регистратор, который есть у меня, они подключили. Они сделали, парни молодцы. В общем. Сказать, что я недоволен, я не могу. Сказать, что я вау, мега доволен, я тоже не могу. Я получил то, что имел, но я остался доволен в том формате, что мне дали кучу плюшек, которые пошли здесь таким паровозом. Нужно это или нет думать вам, принимать решение вам. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. В заключении важно сказать то, что установка сигнализации, она, во-первых, у нее есть индивидуальная карточка со своим индивидуальным кодом, что позволяет получить доступ только тогда, когда есть карточка. Ну, не карточка, а данные с этой карточки. Они зашиты в каждую сигналку свои. Второй момент. Вот эта вот схема, блок установки, парни подписывают, где, чего, куда, какие провода ставят. Аккуратно потом вот это вот складывается и ложится в коробочку вместе со всем остальной темой точно так в вы, они выдают картинку автомобиля где по автомобилю ставят где стоит датчик gps где стоит сам комплекс где какие bluetooth вот эти вот реле блокировки стоят это для чего нужно проходит там год-другой третий. электроника всегда может глючить стабильно и когда у вас есть исходники этих документов любой уважающий себя электрик подойдет откроет и все это максимально быстро починит. Потому что вот сколько раз я сталкивался с охранными комплексами, ну нет, наверное, с сигнализациями, которые вот криво установлены людьми, у которых две руки, обе левых, обе жопы торчат, все изолента перемотана хрен пойми где и вот с этой херней разбираться ну просто ужас а здесь ну настолько все красиво сделано я не был в других установочных центрах я не знаю как работают там парни наверняка есть тоже хорошие люди которые устанавливают но вот проработав с этими парнями я точно понимаю что с ними я могу сотрудничать думаю максимально объемно рассказал друзья всем спасибо что досмотрели это видео до конца с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока.